Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня я хотел бы поднять такой вопрос, как наша игра, хозяева игры, как же их можно вычислить, хозяев игры. Самый, наверное, простой такой момент, который сразу же всплывает, если думаешь, как их можно вычислить, это средства связи. То есть у них средства связи между собой должны быть. Быть. Но это стоп стопудово. Им нечего делать в наших мессенджерах. Зачем? С кем они там будут переписываться? Для чего им это? Им это вообще не нужно. Их там нет. Вот. Поэтому их средства связи могут быть, конечно же, сымитированы, ну, какой-нибудь статусный айфон, верту, что-нибудь такое. Да? Но. Но оно будет другое. И, скажем, программер, хакер, да, вот айтишник, кто разбирается, он сразу увидит, что оболочка, скажем, другая. И приложения будут отличаться. Они могут быть имитированы немножко, да, в принципе, почему бы нет, но когда их открываешь, там будет, соответственно, кое-что интересное. Кое-что то, чего быть не может, вот так скажем, да. Вот. Ну, конечно, внешне все может, и оболочка немножко похожа быть, и приложения внешне могут быть похожими, может быть и до этого, так как то дойдет. ну и открыть вы, конечно, без их, соответственно, этих коэффициентных данных, там не знаю, что у них, радужная оболочка, отпечаток пальца или еще как-то, не сможете, наверное, скорее всего. Вот, Но, тем не менее, вот если через плечо к такому заглянете, случайно увидите, да, то вот, вот так все будет. К тому же, сразу хочу сказать, что вот интернет, да, вот им принадлежат глобальные провайдеры. Вот. То есть у них своя выделенка, вы их IP, если он у них есть, ну, есть, наверное, что-то, но он у них совершенно другой. Вот. там скорее что будет вроде один, просто один, просто два, просто три, чем нибудь такое. А. Это будет очень интересно, Да. И вы их не вычислите вообще никак от слова совсем. Ну, потому что им принадлежат глобальные провайдеры, у них своя выделенка, у них все свое, и вообще это все не нужно. Вот. Как-то так. Ну, если они от этих их средства связи на этом функционируют, они на чем-нибудь другом. Ну, в принципе, зачем? Вот. Так что. Вот, я думаю, надо просто заглядывать всем через плечо, какими приложениями пользуются люди, которые вызвали у вас подозрения, да? вот. и смотреть, чем они там связываются. Ну, вероятность того, что вы так вот выйдете на кого то человека, конечно же, она ничтожно мала, но тем не менее. На этом, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, стоп, до следующего видео.